Ух ты, и снова. Александр Криволап печенье, ребят. И Ино... на Тера Цветы. Рядышком розочки. Красавицы. Так. НТР. А здесь возле нас Кот Феликс. Привет, кот Феликс. Как дела? Шоти, Фелька. Шоти. Уток. Вот ну вот так. Ладно, пойдем дальше. Филька, Брэк. ты соскучился, да? Ладно, соскучился, Филька. А такие красавицы розочки. Блин, какая красавица! А такая манюня, не красавица. Смотри. Красавица. А? Такие желтые. Розочки желтые. А такие розочки. Сейчас еще поем одно место. А такая красота. Смотри, какая краса. Красота. Розочка красавица. Красава. Красивая. И здесь красивая. Здесь. И такая розочка, блин, красавица. Беленькая красавица. И такая, ребятка, красавица. Mm -hmm. И такая красавица. И такая красавица. Какая желтенькая красавица. Пчела полезла. Его величество Кот Феликс отдыхает в тенючке. Да, кот, кот Феликс? Фелька, ты отдыхаешь, да? Вот так, потягуси, потягусь, это на Феликса растуси. Да, Фелико? Феликс? Феликс, ну хватит спать. Розлился, как пан барон. Феликс, ну поднимайся. Сегодня 20 июня 2020, 2021 года. 20 июня 2021 года. Кот Феликс отдыхает. Ну что, ребятка, мы начинали за Цветы Нотера. Красивые, да? И розочка. Красавица. Ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап Печенеги. Пока-пока, ребят.